Коллеги, я вас приветствую! Сегодня у нас серия вопросов и ответов номер уже 19 Давайте я покажу, какие вопросы я сегодня буду оговаривать и на какие дам ответы Во всяком случае, очень сильно постараюсь дать Ну и давайте, наверное, начнем Вам всего лишь хочу напомнить, что если вы подпишитесь на канал, поставите колокольчик, то тогда не пропустите новые видео В общем-то, поехали! Итак, первый на сегодня вопрос под номером 85. Как пройти собеседование на должность разработчика? Ну, надо сказать, что я много раз принимал собеседование и очень плохо выглядит со стороны, когда вы начинаете врать. Врать или недопонимание чего-то, начинаете говорить какие-то непонятные вещи, которые не относятся к какой-то теме. Надо сказать, что я недавно проходил сам собеседование и ответил на вопрос, которого не расслышал. В общем-то, это говорит о том, что вы невнимательны или не умеете добиваться постановки задачи. В общем, ну, я вам просто рекомендую... Если вы что-то не допоняли, не дослышали, задайте вопрос еще раз, уточните. Не пытайтесь э, с места в карьер, потому что если вы будете отвечать на то, на вопрос, который вы не услышали, но очень хорошо, это говорит о вашей невнимательности. Другими словами, если у вас есть какие-то знания, то вам нечего бояться. Это во-первых. Во-вторых. Я опять повторюсь, что я недавно проходил собеседование и я себя поставил на другое место, я говорил с, с, с собеседующим э, с точки зрения того, что я рассматриваю эту компанию, в которую я буду устраиваться, ну в общем-то, на долгие годы. Да? То есть не просто они меня смотрят, но и я их смотрю. Если вы поставите разговор с этой точки зрения, я думаю, что у вас будет некоторая, ну, я надеюсь, что у вас появится некоторая уверенность в себе. Помните, что именно вы решаете в последний момент идти или нет, уже даже после того, как вам компания пришлет офер. Так, следующий вопрос. О чем нужно знать, начиная разработку API с использованием GraphQL? Ну, надо сказать честно, это интересная технология. На самом деле ее придумал Facebook и состоит она в том, что вы получаете через API. Реквест, именно то, что вы запросили То есть вы сами выбираете Свойства и поля, которые к вам должны Вернуться в JSON При этом отправляя JSON, получаете JSON с наполненными полями Я так думаю, что График QA разрабатывался для того, чтобы исключить э, возможность версионирования то есть э, когда у вас есть какой-то определенный view model и у вас там есть first name last name версия поменялась вы добавили second name допустим и уже появляется новая версия запроса и график ql решает эту задачу очень четко но я просто знаю варианты когда э, люди, начиная разработку на GraphQL, целые команды, они э, в какой-то момент времени понимали, что вот этой версионности как раз и не хватает. То есть, э, в конце концов, ну, некоторым командам, да, которые я знаю, им пришлось вводить эту версионность в GraphQL, а это на самом деле, ну, очень сложный вариант, потому что, как вы понимаете, если вы можете отправить любой запрос с любым набором параметров и наполнив их, получить из API э, на свой фронтенд, например, то э, версионность здесь начинает уже ну, что-то какое-то несусветное твориться, что-то страшное. Да? То есть э, непонятно, где версия начинается, где кончается. Ну вот единственное, о чем я хотел бы хотел предупредить вас, что с версионностью все-таки так или иначе вам придется столкнуться рано или поздно, в зависимости, конечно, от того, какие вы будете задачи решать. Но тем не менее версионность на графике U решается очень сложно. Просто имейте это в виду. Итак, вопрос номер 87: как использовать паттерн MVVM при разработке с Blazor? Ну, надо сказать, что Blazor прекрасно справляется с тем, чтобы на нем можно было использовать этот самый паттерн MVVM. Есть также в вьюшки, есть такое понятие как байндинг, это на самом деле основное, что вот можно привязать к паттерну MVVM. Этот байдинг есть, например, в DAPPE в приложениях или он был в Silverlight, например, также он есть ну, например, в нокауте, ну, и, в общем-то, здесь, в Blazor, это тоже можно использовать, хотя есть некоторые нюансы управления, ну, так называемых каскадных этих компонентов, когда вы прокидываете стейт, но, тем не менее, есть возможность подписаться, надо сказать, что есть некоторое количество библиотек, которые уже достаточно неплохо реализовали этот самый паттерн, ну, и, в общем, я бы хотел вас <coughs> просто, опять же, предостеречь, что... Все библиотеки, все сборки, которые уже существуют, так или Ну ладно, хорошо. Большинство из тех, которых я посмотрел, они э, реализуют этот паттерн на начальном уровне. И это все, безусловно, работает. И поп-сап, э, и агрегатор, вот, то есть вот обмен событий между компонентами. Но более сложные варианты реализации. Тут уже нужно будет, э, как бы говорить по-русски, костылить вот, в общем, реализовать можно достаточно простые приложения делать ну, на самом деле, можно и до достаточно это интересно получается с использованием некоторых сборок, ну и кастомная реализация в общем-то, она не хуже, не лучше, она просто по-другому я бы рекомендовал использовать этот паттерн для маленьких приложений, а для сложных, для тех, которые собираются развиваться или там, использоваться например, какой-нибудь дашборд или микро UI, так называемый подход, ну, ну, не знаю, на свой страх и риск. Я попробовал, у меня определенные затыки стали э, с управлением э, ста, ста, состояния э, в соседних компонентах. В общем, есть некоторые нюансы, ну, в общем, имейте в виду. Э, ссылки на библиотеки я оставлю в комментариях. Итак, вопрос номер 88. Что вы думаете про domain driven design или DDD? Ну, на самом деле, я вам скажу честно. Э, Эту книжку я прочитал недавно, и у меня сложилось впечатление, что она как таковым разработчикам, то есть простым медлам, например, Senior, Middle, она, в общем-то, будет только мешать. Если говорить про э, Senior или, допустим, Team Lead разработчика, это, наверное, книжка для них. Но, в общем-то, это только нижняя часть айсберга, потому что в основном книжка говорит про то, что... А, аналитики, или архитекторы или заказчики вместе с разработчиками должны говорить на одном языке. Вот если грубо так провести абстракцию, то это всего лишь на всего связь а, вот этого самого архитектора, дизайнера, или заказчика, если хотите, с программистом. Для того, чтобы и программист, и вот этот самый архитектор, или аналитик, если хотите, ä, говорили на одном и том же языке, то есть подразумевая одну и ту же сущность, которую, с которой нужно проделать какие-то дополнительные там, действия в коде, вот этот язык и вводится. На мой взгляд, эта книга четко описывает принципы построения этих э, в общем-то, основ общения. Потому что если у вас будет четко на первоначальном этапе описана модель, то есть модель я не, не имею в виду то, что в базу данных вкладывается, а модель построения системы, то ее придется поддерживать в актуальном состоянии, в противном случае она просто зажрет ваше время и, или там время заказчика и вы ни к чему не придете, потому что она утратит свою актуальность и будет только мешаться. Поэтому для того, чтобы разработчики, которые будут реализовывать код и заказчик, который будет заказывать этот код, говорили на одном языке, вот эта книга говорит, как построить это общение, на, каком, на каких основах, на каких принципах построить вот это взаимодействие, как поддерживать эту модель построения вот этой системы на в актуальном состоянии это очень важно в больших при больших проектах это важно настолько что в общем то может повлиять и на судьбу проектов я знал такие проекты которые заканчивались на уровне накидали, запустили опубликовали, а потом 2-3 года и в общем-то все как бы заканчивалось ну несколько таких проектов на моей памяти в общем думаю Dream дизайн это архитектура высокого уровня, причем не просто архитектура, а способ договориться с разработчиком ну опять же на мой взгляд на тех правилах и тех основах, чтобы понимали оба уровня и могли вести разработку в правильном направлении ну вот как-то так ну и вопрос э, номер 89. Какая разница между Clean Architecture и Duma Driven Design? В общем-то, скажу честно, этот вопрос я придумал сам. Ой, я придумал сам, потому что э, меня об этом раньше спрашивали, и я, в общем-то, как бы не отвечал. Сейчас отвечу. На самом деле... Разницы никакой нет, потому что это, ну давайте говорить о, терминами книг, да, это две книжки, которые говорят о разном. Как я сказал в предыдущем вопросе, The Mind Dreaming Design DDD, она призвана э, привести к общему знаменателю понятия, о которых ведется э, речь вот как раз в разработчике, то есть в разработке кода и в разработке модели, то есть э, при создании какого-то большого приложения. Вот, вот этот Domain Driven Design, он как бы стоит а, наверху, да, то есть от заказчика идет ниже, ниже, ниже, доходит до тем лида, а вот дальше начинается Clean Architecture. То есть DDD, если говорить про дизайн, там есть Entity, так называемые, есть агрегации, есть агрегаты, есть Entity, есть сервисы, ну, в общем, почитайте книгу, узнаете. И а, Domain Driven Design говорит про такое понятие, как Entity. Так вот, а, Clean Architecture говорит Какие зависимости должны быть между вашими entity, между вашими сервисами, то есть как строить архитектуру. Если Domain Driven Design говорит, как описывать модель, то Clean Architecture говорит о том, как писать код, как располагать зависимости в коде как реализовывать определенные понятия, в каком месте, какие классы или какие сущности должны лежать. То есть это Clean Architecture, она более низкого уровня. Ну, на мой взгляд, чем ближе к низу, тем ближе к разработчикам. И э, вот если вы разработчик, то очень настоятельно рекомендую прочитать ее. Много-много-много э, про нее говорят э, на разных каналах, на разных, в общем-то, блогах говорят о том, что это супер важная книга и в общем я согласен, да, что она важная, но суть сводится к тому, что это всего лишь абстракция, которая позволяет организовать структуру вашего проекта. Я не видел, скажу честно, ни одного проекта в котором было бы идеально реализовано Clean Architecture э ну, без фанатизма, да, где бы не пришлось делать, ну, какие-то дополнительные телодвижения, чтобы какими-то костылями реализовать вот этот вот настрой в этой книге описанный, Я рекомендую использовать его, применять, ну, в общем, без фанатизма. Если у вас уже есть какое-то рабочее приложение, натянуть на него Clean Architecture — это один фронт работ. Если вы начинаете новое приложение делать и используете при этом Clean Architecture, это другой совершенно подход, и, в общем-то, на мой взгляд, он более приветственный. Ну, вот так вот, наверное. Ну и на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. В общем-то, напоминаю, что есть э, канал, в том числе телеграм-канал, подписывайтесь, там есть очень толковые ребята, которые могут вам помочь ответить на ваши вопросы, собственно говоря, поучаствовать в разработке. А я с вами на этом прощаюсь, всего доброго, до новых встреч и пишите правильный код.